Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас второе занятие практикума по английскому языку, по грамматике. Тема «How much? How many?». Мы будем изучать два вида существительных – countable – исчисляемые и uncountable – неисчисляемые. Как следует из названий, исчисляемое существительное представляет название различных предметов, которые можно посчитать, а неисчисляемое – тех предметов, которые посчитать нельзя. Рассмотрим примеры. Countable – исчисляемое. I have two sandwiches for lunch. У меня на обед есть два бутерброда. Это исчисляемые. Uncountable – неисчисляемые. He eats pasta for dinner – он ест пасту на ужин. Сначала давайте рассмотрим исчисляемые существительные. Как правило, эти существительные представляют собой названия предметов или людей. Их можно посчитать, поэтому они имеют форму множественного числа. С ними можно использовать числительные или сам. В форме единственного числа перед ними ставится артикль а или n. Перед существительными начинающимися с гласной. Итак, единственное число. Can I have an orange? Можно мне апельсин? Или Would you like a sandwich? Хочешь бутерброд? Теперь множественное число исчисляемых существительных. I have three sisters. У меня три сестры. Или there are some eggs. Здесь есть яйца. Теперь неисчисляемые существительные. Это название материалов, жидкостей, абстрактных идей и так далее. Они воспринимаются в виде массы, без четких границ, и поэтому их нельзя посчитать. У неисчисляемых существительных нет формы множественного числа. С ними может употребляться сам, но не употребляются числительные и артикль эн Who wants tea? Кто хочет чая? I want some food. Я хочу есть. Do we have pasta? У нас есть паста? Can I have some water? Можно мне немного воды? Ну, то есть я вижу, что tea, чай, food, еда, паста и вода – это неисчисляемые существительные. Конструкции the is there are, употребляются для выражения существования или наличия чего-либо. The-is-sam употребляется с неисчисляемыми существительными. The-is-an с исчисляемыми существительными. the sam с исчисляемыми существительными множественного числа. Итак исчисляемые существительные there is a dog in the garden в саду есть собака there are four people in my family в моей семье четыре человека there are some eggs in a fridge в холодильнике есть несколько яиц теперь Неисчисляемые существительные. There is some coffee in the kitchen. На кухне есть немного кофе. Исчисляемые существительные, например, apples, eggs, people, можно посчитать. У них есть форма множественного числа. С существительными в форме единственного числа можно использовать en. В форме множественного числа с исчисляемыми существительными можно употреблять числительные или сам. Неисчисляемые существительные, например, вот, milk, бред, нельзя посчитать. Поэтому они чаще всего не имеют формы множественного числа. Их можно употреблять с или без сам. Жриз, жара употребляются, чтобы говорить о существовании или наличие чего-либо. Зарис употребляется с неисчисляемыми существительными и исчисляемыми существительными в форме единственного числа. Зара употребляется с исчисляемыми существительными в форме множественного числа. Зарис кофе инде В кофейнике есть кофе. There is a cake in the kitchen. На кухне есть торт. Ну, а теперь к упражнениям. Подберем слова к их определениям. Countable nouns и uncountable nouns то есть исчисляемые существительные и неисчисляемые существительные. Определение. Предметы, которые можно посчитать, яблоки, ну это исчисляемые существительные, и предметы, которые нельзя посчитать, milk, например, молоко, это неисчисляемое. Правильно. Вставь в предложение пропущенное исчисляемое существительное. Ну, смотрим. Кейк. Слуга кейк исчисляемая, существительное, поэтому мы его и вставляем. There is a cake in the kitchen. На кухне есть торт. Теперь пары. Э, ту, N. Э, ну понятно, что это кейк. Один бананы множественное число н orange начинается с гласной единственное число исчисляемое существительное продолжаем выбираем неисчисляемое существительное milk вот food правильно продолжаем Закончить предложение. Would you like кофе неисчисляемое, поэтому сам. Продолжаем. Выбираем исчисляемое существительное во множественном числе. There are five rooms. Выбрали, да. Продолжаем. Закончить предложение. There are three bananas in this cake. В этом торте есть три банана. Заканчиваем предложение. I have three brothers. Ну, попробуем так. Да, правильно. n-бразы не подошло бы, потому что артикль n перед бразы не ставится. Продолжаем. Закончить предложение. Apple, исчисляемое существительное, в единственном числе. Ну, что здесь остается поставить артикль n. Продолжить. Правильно. Закончим предложение, чтобы выразить существование или наличие чего-либо. Milk in the fridge. Здесь речь идет о the reese. Вот так вот. Milk неисчисляемое существительное. Продолжаем. There is one cookie left. Еще раз. Слышать. There is one, cookie left. The Reese. one cookie left. Продолжить. Осталось одно печенье. Какое из численных является исчисляемым? Flour, butter. Eggs. Ну понятно, что здесь речь идет о яйцах. Продолжаем. Оливс. Оливки можно посчитать, поэтому оливс исчисляемое, существительное. Правильно. Закончим предложение, оставив правильную форму глагола to be. здесь из. Неправильно. Нужно было а. Хорошо. Потом исправим. Продолжить. Закончим предложение, вставив правильную форму to be. Правильно. Опять нужно вставить правильную форму глагола to be. Сам cookies. 0. Правильно. Теперь закончим предложение. Опять же, сам сугар. Ну здесь the рис неисчисляемое существительное. There's one apple left. The рис one apple left есть. Ну и теперь. пролаймы то что мы пропускали вот так вот